Привет, друзья! Сегодня знаменательное мероприятие в нашем районе Охотничий биатлоп. Значит, все как, как и раньше, как и прежде. Бежим три километра, стреляем один огневой рубеж. Побежим сегодня я, Саня и новый человек у нас в коллективе. Вот, Алексей. Поздоровайтесь. <с> Готовы ли к соревнованиям? Конечно! <с> да. Ладно, давай. Настрой вроде боевой пока. Сейчас зайду, покажу рубеж огневой. Значит, регламент соревнований таков. Бежим два километра, стреляем на рубеже и дорабатываем километр еще на лыжах. Дистанция стрельбы 25 метров. вида рубежа все вам покажу снимать сегодня больше буду с головы потому как времени наверное не будет посмотрим по ходу дела -то. как и что очень интересное мероприятие мужик жду его с нетерпением поготовиться мало в этом в этом году удалось но побегал немного на лыжах мало, а еще не судите строго, что вот такой огневой рубеж, стиль бабу из-за красной линии, из за линии флажков, 25 метров дистанции. Стрельба ведется из гладкого ружья. Может... Каждом... Вроде бы недалеко, но после пробежки у нас, у нас главный... руки трясутся довольно-таки сильно. Просто... Как-то так. Ларс сегодня не снимает. По семейным обстоятельствам вести съемку у него получается гораздо лучше нежели у меня О, что получится, то получится. Да, по поводу участников наверное будет участвовать в прошлом году участвовал 12 команд наша команда заняла пятое место в прошлом году бежал на лыжах по скриково, на камусных для биатлона лыжи ребята абсолютно не подходят потому как у них нет наката. Сегодня я побегу ездил на завод на Кировский, на лыжный комбинат. На вояцу выбирал лыжи. Старался выбрать по весу полегче. И в общем вес моих лыж составляет 1 килограмм ровно. там может немножко степление. Ямочки добавил. килограмм сто не больше. волнуюсь извините бывает собираются участники тут такое грандиозное мероприятие жарят шашлык ну в общем весело бывает очень весело всегда ждем это мероприятие собираются здесь люди потихоньку сейчас будут раздавать номера участникам ну и далее по списку Ладно, отключусь пока. Некоторые из участников уже пробуют лыжню. Сейчас проедут, прокатят, наверное, попрямнут немножко на снегоходе. Подразомнут, потому как за ночь немножко снег схватился, появился наст. Мяли лыжню вчера. Да, хорошо бегает? Что за да? так? Отдача большая она. Ну, ничего. Че, как бежится? вообще по них целый, девчонки. Делаю, друзья. Пойду-то, жорстко будет Отдача большая, да? Отдают лыжи, сильно отдают. Ну Юра Европ смотри. Вообще, я на косывочках побегу нормально нахуй. На сапогах на них не больно хорошо. Сейчас... Узнаем мнение. Еще мне И что, как? Нет. Плохо? Так да? так нет мазать. Может подпустить немного снег, лучше было. Да лучше целое, блядь. В а целое тоже не разъезжаться будут в разными сторонами, Меньше, мне кажется, сбор там командует сбор. Это значит Записывай. Записывай. Записывай. Записывай. Записывай заброзие да? А Пять, да, сергей борисович? Да, да, сергей. сергей борисович может? Борисович. Вченики сергей борисович. Так, да? Это... 29 номер. 29. Что, все в разных десятках бежим. Да, нормально, а наоборот, хорошо. Мы а, вместе. Вместе? а вы вместе, ладно? 19. Это первая десятка. Самая. Стрелять. Это лучше, когда они самые. Пром, промутлы, жнила, а Он не Наоборот, что там нече разбивать? Набор покаша лучше любовь, покажи. Но я тебе говорю. Чё, задачи не было. Пока что легче было. Так, какой номер-то? 9. Какой 9? 19-й, Саня. У тебя Леха? 13-й Леха, я 29 -й. Саня, с Леха бегут в одной десятке. Я за ними. Догоняю, Лех. Лех, Пока догоняю. отключаюсь. Как Участники начали стартовать. чемпион на года Участник готовится. Тарын попал, нет? Нет, ну надо попасть. да? Одно мимо. Да? Одно да. мимо. Одно мимо. Одно мимо. Одно мимо. Одно мимо. Одно мимо. мимо. Одно мимо. Одно мимо. Одно мимо. Одно мимо. Одно мимо вроде вроде выше выше вроде уходили. Вроде выше стрелял. Видишь, тут хорошо? Конечно. че как соперники стреляют? Все в одно место. Герасимов. Охо, да? Три пули пули. Ты меня потом корректируй, я могу не видеть. Ты мне кричи. Все в одно. Все в одно, да. Все три встречи. Точно, вот одно. Блядь, да, что, что, поправ... что, что поправку-то не брал? Он у него так заебись летит. Вот, по праве боку сижу жить. Да и правее просто. Вот это хорошо. Три уже попал. Что стреляется? Какой он? Манный. Он по какой стреляет? Четвертый, наверное. Должен быть. Не торопись, Серега. А он два раза попал, получается, один выше. Это четвертый, да? да. О, Упал. вот Это хорошо. Хорошо. Три, три попадания. Молодец, Серега. Хорошо, что стреляет, парень. Какому он номеру придет? Ура! 18-23! <реш> Падают тут ребята немного. Ну что, так и не выстрелил? Пружина у него слабая. Пружина выстрелила вообще. Вообще не вот. Подводишь, блядь, команду? Так, Алексей у нас готовится. Давай, давай, давай, давай! Лех, постарайся. Сделай все возможное и даже немного больше. Как бежит сюда? Да. Как бежит сюда? Нормально, да? Не разъезжается. Или есть? Все, все, все она. Да? Давай, Лех, давай, давай, давай, давай! Драгоценные секунды, давай быстрей! Давай, давай, давай, давай! Пошел, пошел, пошел, пошел, давай! Давай, давай, немного, немного осталось, давай. Сколько у него? 23. 23, 56, считай, 24. Минус. У тебя что получается? три минуты, да? Так? Или 2? Ладно, что? Нормально. Попал ли? Алло. Нет? Давай, давай. Первый ушел. Нет, нет. Нет, нет. А? не Первый Нет, нет. Нет, нет, Нет, а, а, а тоже верх -то, смотри, верх то тоже. А? тоже верх А что ты Асина, да. асина, Кому заебись, они наоборот легкие лыжи. Асина вот там легкие. Да, для, да, они для биатлона того они у меня тут килограмм весят, я выбирал безменно выбирал Я прошлый год на ехал, я думал, я а умру, не дойду я. Илюша, сюда иди, Илш. Подержи, руки. Я ведь никогда, Саня, давай быстрее, давай! Давай, давай, давай, давай, давай! Ага. Патроны? Ну что сказать, друзья. Пробежали. Ждем результаты. Отстрелял, конечно, хуже, чем хотелось бы. Но на зачет отстрелял три попадания было в габарит это, это зачет на ногах на ногах вроде отработал хорошо не знаю. вроде хорошее время парни так вроде ничего посмотрим не на что пока не надеемся но девиз главное не победа а участие это не наш девиз вот так вот нам нужна победа ладно буду включаться на награждение Смотрите, было интересно. Немного хапнул адреналинчику. Интересное мероприятие, приятно, что проходит в районе подобного рода мероприятия. Охотничий праздник, так его можно назвать. Ладно, все, включаюсь пока. Включусь на награждение. Так, ну что, команды все построились? Да, точно! Ну и так мы подвели итоги, соревнования наши закончились. Самое приятное, радостные вещи, наверное, будут сейчас. Кто-то что-то выиграл, кто-то что-то немножко не дотянул. Никто не проиграл. Все получили заряд энергии, здоровья. Какого-то погода сегодня хорошая очень. Ну, начинаем вручать, как это, за счет результат сегодняшней нашей встречи. Начинаем с команд, начинаем с третьего места. Третье место в упорной, страшной борьбе, практически первое, там у них все разница небольшая. Дружба 2! Так, Первый раз у нас. Так, так, Поверни, так, давай поворачивайся вот так вот сюда. Туда, Фотографируем. Учаем вам. почетную грамоту? Это так, по куда-нибудь повесить, где Что там у нас? Что-то еще есть. Так, путевка на бесплатный кабан взрослый, на сезон охотки 8 12 -го года. Сертификат вам, пожалуйста. Ну и три подарочных сертификата. Сумму говорить не буду. да. Какой? <смех> Торговый, Престой. Престой. <смех> второе место, так, команда, занявшая второе место, очень тоже сильно пробежали, вообще молодцы все. Ну, немного проиграли первые, немного выиграли третьих, команда второго места, ООО, Лев.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 Так, я сейчас говорю, разница между первым и вторым 20 секунд. Всего, между первым и вторым командами. Так что в да, это будет. Ну и, при, и причем еще скажу тоже, что в этот раз, как бы мы это, ну в принципе это есть по правилам, то есть у двух участников прошел, как бы, габарит, но полоска мишени была разорвана, поэтому, ну как бы, пулей, есть, Очертания есть, разрыв считается, попадания, а так бы они ни хрена бы не выиграли. Ну что, «Анерголес»? Вот, я сказал, что у вас... Самое главное, вот Я же вам сказал сразу. Настоящие Настоящие. ура, чемпионов! Что, друзья, сказать? Немного не повезло. Расстроен. В призах мы не оказались в этом году. Но что-то смутило меня то, что. На финише мне судья сказал 13 минут, а уже после обработки данных почему-то получилось 15. Вот это меня немножко смутило. Ладно, посмотрю, меня полностью вел Запись одним дублем, сколько минут я пробежал дистанцию. Рано пока что-то говорить. Если выигрывать, конечно, надо выигрывать с большим преимуществом и что-то там уже потом доказывать. Ладно, спасибо всем, кто был со мной, кто поддерживал. Всем удачи, всем пока, до новых встреч!